Ребята, всем привет-привет и добро пожаловать на канал Я Оля. Сегодня я хочу вам показать, как можно сделать три крутых слайма с помощью китайского набора. Ссылка будет в описании под видео. Лично мне этот набор очень понравился, поэтому я всем его рекомендую. Я решила сделать розовый слайм, фиолетовый слайм и слайм с наполнителем. Фиолетовый слайм я сделала с блесками, он очень крутой, он прозрачный и издает звуки. Также розовый слайм прозрачный, издает звуки, очень классный, его очень приятно мять в руках. И третий слайм просто бомбический, он с шариками пенопласта и при нажатии шуршит. Смотрите обязательно дальше ролик, как можно их приготовить. И... Смотрите, какой пришел у меня огромный набор для создания слаймов. Здесь у нас и два вида клея, и хрустящий наполнитель, и блески, и красители, и много-много всего. Баночки для замешивания, ложечки, емкости для того, чтобы разбавлять клей, и даже борок, с которого у нас не продают в России. Поэтому сейчас мы это все с вами достанем и посмотрим. И потом, конечно же, еще будем Приготавливать слаймы из данных Блестки Товаров. вообще классные Здесь столько цветов И столько слаймов блестящих Можно придумать Такой вот наборчик Баночки В которые можно закладывать Наши слаймы Это вот такая вот трубочка. Как я понимаю, это трубочка для того, чтобы делать воздушные слаймы. То есть с помощью трубочки мы надуваем наш слаймик. Вот такой вот наборчик красителей. Здесь целая куча цветов. Красный, желтый, фиолетовый, синий, зеленый, малиновый и, по-моему, черный. Все с вами попробуем в ближайших видео все слаймики подобные сделать. Здесь у нас две емкости. Одна большая с делениями и одна маленькая. Это для воды емкости, для слайма клей наливать. А это емкость, чтобы разводить борокс. И также здесь еще первый наполнитель, чтобы наши слаймы хрустрели. Можно их назвать мелкими шариками. Очень интересный материал. С удовольствием хочу попробовать, какой слайм из этого получится. Борокс. Борокс это такой мелкий порошок, который нужно разводить водой для того, чтобы слайм загустевал. Три баночки клея. Я очень хотела попробовать данный клей, поэтому заказала эту посылочку. Интересно, какие слайминки у нас получится. Объем 50 мл. Это прозрачный, кстати, клей. А вот это клей, ПВА, из него можно сделать флаффи слайм, попробовать. Две баночки, попробуем обязательно. И в этом пакетике еще осталась одна баночка борокса. Вот такой вот был наборчик. И сейчас начнем с вами делать слаймики. Ребята, сейчас я попробую приготовить слайм прозрачный из китайского напора. Нам потребуется клей 50 мл, здесь вот уже 50 мл. Также нам потребуется 30 мл воды, у нас есть мерный стаканчик. Нам потребуется борок с разбавленной в воде, также замешиваем его и краситель по желанию. Для начала возьмем наш клей и нальем весь Клей мы налили. Теперь мы в данный клей нальем немножко красителя. Я выбрала фиолетовый оттенок. Ложечку, которая была в наборе. И размешаем. Красивый цвет. Теперь нам нужно добавить воду. Возьмем нашу маленькую емкость и нальем в нее воды. Возьмем наш борокс, порошок. Возьмем ложечку. Наш растворчик готов, и сейчас мы будем это все заливать в наш клей с водой. Надеюсь, у нас получится красивый слаймик. Будем наливать по чуть-чуть, на всякий случай. Думаю, что нужно добавить еще. Он загустевает. Прошло пять минут, я немножко помешала слайм, и он у нас получился прозрачный слайм. Сейчас я возьму его в руки. Наш слайм получился. Он очень красивый, фиолетового цвета. Приятно его мять. Однозначно стоит покупать данный набор, потому что слаймики получаются очень красивые, всем рекомендую. И сейчас мы попробуем еще в этот слаймик добавить блестки и посмотрим, какой он станет. Наш набор блесточек, давайте его откроем. В наборе целая куча блесток, но я решила выбрать два вида блесток, добавить в этот слайм. Это вот такие вот блестящие зелененькие и вот такие вот голубые. И сейчас мы попробуем добавить их в слайм и посмотреть на слаймик. очень красиво и попробуем сейчас это все размешать Классный слайм. Смотрите, какая красота получается. Просто бомбический классный слайм. И попробуем его свернуть. Просто красота. Очень красивый слаймик. И я еще решила сделать один слайм. Это розовенький. Также шуршит. Но здесь единственное, я взяла приблизительно 40 мл клея и 40 мл воды. И на баночку с бороксом вот эту я добавила две... Ложечки маленьких борокса это очень много, поэтому он немножко другой получился, но также его приятно сжать в руках, но он более такой рассыпчатый. Два волшебных слаймика, можно фантазировать с цветами, выдумывать разные варианты. Очень красиво, всем рекомендую данный набор, ссылка на набор будет в описании. Обязательно потом загляните и может быть вы себе выберете данный наборчик. Всем огромное спасибо за просмотр, я рада, что вы на меня подписываетесь, что вы меня смотрите и ставите лайки. Увидимся в следующем видео.